Мать одного из военнослужащего российских военных сил рядового Евгения Демина уже два месяца, как не может получить информацию по своему сыну. Дело в том, что Евгений проходил срочную службу в 4-й танковой гвардейской Кантемировской дивизии города Нарофоминск. Когда его подразделение прибыло на полигон в Нижегородскую область, рядовой оставил место службы и скрылся. Последний раз молодой парень вышел на связь 20 сентября, когда позвонил в службу 112 и попросил о помощи, он сообщил, что находится в лесу, где заблудился и не знает, как выйти обратно. На все вопросы солдат ответил, что сбежал из-за издевательств в части, чтобы покончить с собой. Но на момент звонка передумал. Сообщение было перенаправлено в полицию, которая связалась с военными. Однако мама солдата уверена, что ее сына никто не искал и даже не собирался. А ее обвинили в укрывательстве дезертира, который якобы скрывается от службы. Где находится ее сын? она до сих пор не знает полиция и военные не ищут парня а самой матери сказали нанимать следователя как оказалось данная история которая происходит в гвардейской дивизии не является чем-то исключительным и единичным случаем в сети существует петиция называющаяся кузница смерти ее составили родственники погибших солдат проходивших службу в контимировке. в документе указано шесть случаев которые указывают на то что все погибшие перед смертью испытывали на себе физическое насилие со стороны третьих лиц многочисленные ранения ссадины и гематомы указывают на этот факт это подтверждает слова евгения об издевательствах и избиениях в части министерство обороны россии невыгодно это признавать и они всячески пытаются это скрыть но неуставные взаимоотношения в российской армии никуда не делись Друзья, всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам не сложно, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также вы можете распространить это видео в своих социальных сетях, чтобы как можно больше людей узнало правду о российской армии. Также я разрешаю вам скачивать это видео и перезаливаться на свой YouTube канал, чтобы как можно больше людей узнало правду.